Всем здорово, С вами 4, и сегодня с нас реакция на Гавера. Да, вы тоже много просили, как помимо Крейга, и реагирует еще и на Гавера, тоже друга Мормока. Давайте посмотрим. Знаю, я тут одну баночку, Руслан. Half-Life 2, через 100 лет VR. Сегодня мы будем мстить. Не получилось. Я думал, у меня получится быть жжанром. Только как-то не очень хорошо работает, да? Это... Ну, она может хорошо работать. А там. я не знал, что да. в Half-Life 2 ну, есть верх. Я понял, не мою это, Руслан, зато сейчас с трехочковым баночку закину. Ой. Калибр уверенно движется к релизу. Добро пожаловать на. Как рекламу подсунул, так. Вот так выглядит настройка комнаты. Хая, тыщ, тыщ, тыщ. Тихо, тихо, тих, тих, блядь, не... То не есть это ПК это там. пробовал явно. Моя комната, вот так выглядит моя комната. Вот, а точно такой же формы, как я ее и рисую. Чертился же. А да, Странная мой, форма, конечно, комнаты. Место. Метрика не хватило. О, пошло дело, это сейчас хуйня? Вечеринка начинается, Руслан. Зачем настраивает как, наверное, я за Руслан понял, сегодня будем играть с тобой в Half-Life 2. А где перед ебалом чего-то нет? Все потому что это VR Видимо на эту катсцену не сильно они рассчитывали Наркомания какая-то Даже колодца не надо ну что, Руслан, как сказал один дяденька, VR должен быть веселее, чем обычные игры, поэтому у нас сегодня в арсенале будет эта пушка. Нормально тебе там, мужичок? Ой, а, блядь, я вагон засыпал, такой... это не по сценарию. Вагон, блядь, не трогай. Начало воодушевляюще. А как он это выпал забавно, оттуда? Нахуй. Ты же с игру Мне ж надо как-то вылезти. Мне всего лишь надо убрать... Ой. Это. 90 градусов вагон. Кто? Приключения Гарри Поттера. Время познакомиться с местной фауной. Это Ой, точно Half-Life, а не Гарри смотрят. Видимо, он не хочет на свободу побрать. Ты что, хочешь оставаться рабом? Да, говорю, он не хочет. Знаешь, есть же такие рабы, которые не хотят Ну, Хотя бы пусть тут работает. Ура! Ты его спас! Добро пожаловать в свободный мир! Позвони маме, скажи, что ты свободен. Алло! Знаешь, я еще в детстве удивился, почему у трубки нету провода. Ты, ты, ты не понимаешь, это глубокая отсылка, потому что ты никому не, не можешь позвонить. Все. А мне кажется, просто надо найти... Это беспроводной телефон, телефон видимо. Окей. Ну вот, смотри. Алло. Сейчас, секундочку. Алло. Хорошо, что отправил, блядь. Тут все хуево, ма. Денег нет. Да, там связи нет. Мам, я, конечно, все понимаю, но я тебя не слышу. Может, это вот так вот работает? Может, это антенна? Алло. Нет. Первый мобильный телефон Габен придумал. Извиняйся. Говори а хорошие слова. Говори, что она самая красивая. У тебя есть 10 секунд. Не буду. Обиделся. Блядь. Цифры знаешь. Ты просто положил. Чемодан бери пошел. Это не чемодан, Руслан. Говори. Это iPhone 11 Max. Сейчас будет барни, который должен. Да, iPhone 12, наверное. Каранканем, найдем где-то бутылочку. Когда он об этом заговорит на Пафосе, скажем, не нужны нам твои подачки, Скотт. Только аккуратнее неси, можно в любой момент разбить. Так, из-за того, что мы уже тобой были за границей, мы теперь не сможем пронести, придется пушка перемещать. Нет, блять, ты ее разобьешь, Богдан, ты хуйней. Другого пути у нас нет, Руслан, таможня, дело такое. Аккуратнее, Богдан, там тебя уже заждал спирт. А теперь аккуратнее. <гас> <нет>! <гас> <гас> я, я просто на нее наступил. А, ну, да, поэтому я разбил. <гас> я только хотел сказать, что сейчас что-то произойдет в конце. нахуй. <гас> там за на руками дотянулся, поэтому разбил. Так, нужно поставить бутылочку на стол для осмотра и потом забрать. <гас> я ведь разбил. Не а, нет не разбил. Ну, просто ты Дверь закрылась, Руслан! Я же сказал, что он не дождется, блин Ну и как мне теперь? Это откроешь через эту возьми, пупушку, открой дверь. Что-то я чувствую, что будет что-то. А там пустота! Куда эта дверь ведет? По-моему, тут что-то не так. Главное забрать пиво. Тихо-тихо-тихо. Руку убери, блять. Таким господи. Тихо-тихо. Да. Первый человек в космосе, хуйня. Я пройти-то тут смогу? О, тихо, тихо, прошу. О, переместился. В руке. Ты сейчас, блядь, об стену, понимаешь, столкнешься, и надо разобьется нахуй. Че ты орешь? Я представляю, я представляю, просто руку поднимаешь в последний момент, а она разбита. Ну кстати, на английском ни одного слова про пиво не сказал. Может, там в самом конце скажет? Ну, не скажет он, скажет... Да, по-русски, про был Пиво... Ха, <свят> ты разбил! Бля, я же сказал, <свят> <его> пиздил! <свят> <свят> ну куда оно делось? <свят> Где мое пиво? <свят> В ведре, посмотри! Пиво! Ау. Нет там пиво! Выходи! Ау. Я понял, Барни, что ты на работе не пьешь, но я знаю, как спрятать твои пьяные глаза. No to... Не получится тебе Тени Скайрим. с ногой, Раз не попели, ну, хотя бы стишок нам расскажи, Барни. Я, кстати, недавно курс по массажу лица проходил. Выдавим глаза, блядь, после этого. Курс ужас, это не вставляй, Богдан, термитизации mm. лежат. Как Кратос в Гудуваре, на два стиха. Я чищу ауру, удаляю вирусы. Ладно, Барни, скучный ты хуй. Хотя бы ведро отдай. Так, ну я ж не зря ведро забирал. Сейчас его закину. Началось, блядь. Спустя три дня. Главное не забывать, что у меня люстра. Сука! Чё, задел? Ты прям ваш звук был. Я вижу эту люстру, у меня аж микрофон слетел. Я <р impressed> <Pourquoi нет>? почему у тебя внешней камеры нет? <плод investment> я хочу на это со стороны посмотреть. Почему нет? На отдельных сайтах за отдельные деньги. А -а -а -а! Так, секундочку. Я знаю, что я сейчас делаю, как бы. Играться в благородство <смел> не буду. Ну, легко и просто все это делается. Сейчас Люстров все равно зацепишь. Ну полетел на я... в обратную сторону. Ну, чуть назад не вылетело. Я короче не знаю, Руслан, как по лестнице залазить. Я придумал эту. Ты как спидрамер пошел? Ой-ой-ой, аккуратненько. Ковер самолет уже себе придумал. Пиздец, а ведро где? А, вон. Не говори такие слова, мне чуть контрате не хватил. В этот попадешь? Сомневаешься? Красиво. А я сомневался. Какой будет от свободы, Руслан? А -а -а! Ага. Вот здесь свобода и закончилась. И чё ты делать будешь теперь? Его в мусорку просто Да я был маленький, он постоянно не дал мне прохода и било. Я не хотел баночку ложить. О, кстати, пиво. Нашел еще пиво. пиво, И что мне с ним всем делать? Так ты бьешьки складывай, в неси. Оно что, не разбивается? А в детстве разбивалось. Ты сейчас двинешься и пиздец. Да тихо, вроде стабильность. Ну, легко пришло, легко ушло. я нашел задел птичку. Ты не против, если ну, я приючу у нас? Что с ней делать? вперед-вперед ее двигай. Ну да, вперед двигай ее и там опускаем в зале. Теперь ты будешь жить с нами, мистер птиц, в этом замечательном вокзале. Все, с туалетом. Располагайся, птенчи. <связывая> Тупо сдох! уже ударился. <связывая> году, птичий грипп раньше начался. Ну что поделаешь? Зато мы знаем, что она... Вот, там птичий грипп заговорила <связывая> я кашить <связывая> начал. Да, просто залетела и, и все, вот, умерла. Ну что поделать Жизнь прожить это... Ты что теперь происходит? Я извиняюсь, я не хотел. Знаешь, Руслан, я все думаю о птице. Мы ведь даже не попробовали сделать ей реанимацию. Да, что то не так -то делал, о, присупление... имею, ты делал, походу О, я боюсь, ты выходит на охоту по спасению людей Ну чё, будешь прыгать? Давай прыгай Остановитесь <свят> <свят>, У них какой-то кружок по чечетке. <свят> не тусов. туса Я спасу тебя, мужчина, а теперь смертельный номер Спускай машину, <свят> красиво Ну и чё вы смотрите на меня? Давайте побегаем о о блядь Просто Побежали он, он, Для того, чтобы быть супергероем, надо иметь оружие <свят> С пятого раза понял, Это... Вот он, он Супер суперботинок Ботинок? Ботинок? Ботинок? Это, тебя, это твое Я оружие? Я не могу представить, как он воняет. Я просто буду брать его в руку и стрелять вонью. Пук. О нет, ботинок застрял в воздухе. Я теперь обычный человек. Да никогда до этого Без не Без такой интересной аномалии, но хуй с ней. <с нас ждут более важные тела. Надо спасти этих ребят. Спокойствие мирные жители, я спасу вас от этого негодяя, подонка. Ты меня спасил. Я словил его на удочку. Куда он, а куда куда он, он его делал? отправил? Он никого не спас бы, он такую худшую ситуацию. Тогда я буду работать под прикрытием. А ну-ка смотри в окно. Разглядывай там что-то. Ляжем у телевизор, вместе. Нахуй там прослушка. У вас есть стол, Там прослушка? Нахуй! Это Это просто... крутой, На баллы. всем прослушка. А у вас что, женщина? Есть муж? Нахуй! Там прослушка. Я когда маленький был, дедушка дома так кондиционер включал. Да я плохо был, окно? Дедушка давал нюхать мне ладошку вот так. Завали ебало, да? Типа? Эти проблемы все вашего отношения, все из-за социальных сетей. Нахуй! Телевизор, конечно, был. Ладно. Думаю, теперь себя зарекомендовал как бешеный в этом доме. Мне теперь никто ничего не сделает. Реально, иди охраннику этим с такого размера. <связывая> ну что ты топаешь там сзади, червячок? Когда? Иди сюда. Давай. А где Когда второй вытворимый? Давай, по стулочке меня только тронь, дай мне повод не дружить с тобой Давай с размаху уеби Готовься к боли, мудак Ой, ой, ой, ой, ой, ой <серкнул> <серкнул> не сработало <серкнул> Ладно, пива, Может пиво? Ой, бля. Там уже ублюдят, как там Здрасте, можно? Тут у меня друзья еще есть. Они добрые, порядочные. А я с ними уже не дружу. Руслан, я кое-что Что ты делаешь? Смотри, открываем дверь, а там что? Там никого нет. А куда они девались? А пиво по расписанию. Это постанова, Богдан. Постанова, постанова, а пули у них не резиновые. Так, хватит это терпеть. Затянулся этот театр. Сейчас даю себе оружие. Ну, кстати, попробую, да, интересно. Ну что, сосунки, давайте. Ну, кстати, прикольно. Что? Я тоже не произошло. знаю. Вот так можно перезаряжаться, бакалан, что? Как я понял, лифт у нас сломался, но мы не пальцем деланы. Ой, это это мы его повернем, лицаревна. да? Тут, кстати, в игре, я помню, когда она только вышла, круто было реализовано паркур. Ну, типа, зачем ходить по ступеням, когда можно... Опа! Ну, нормально паркур Да, хотя можно было просто обойти. Знаешь, этот кактус похож на одного моего хорошего знакомого. И Э, девушка, я в незнакомые места свой кактус не пихаю, извините. Предстают всякие неприличные девушки. Киньте мне Фомку, я отправлюсь воевать. Сколько что в тебя летело, пока ты еще ничего не поймал. Руслан, в этот раз, в этот раз, я точно все. Зацени, ближе, блядь, встань. Ну, коди разъеби-ка. Игра за на Фримена началась. Нормальная уже. Прям набеги, блядь. Все, Прыгни, блядь, в ему дать. Ну что-то выглядит. О, пистолет. Вы, выглядел не Это очень. очень. Да, а тут ну, я да, пистолет взял. Я этому давай. Ганст, ты ебать. Идем дальше. И этим тоже по-контрольному не хочешь? Да они ж вроде как бессмертные... А, ну, Нифига! Как там написано. Не знание не избавляет от ответственности. Хорошая палка, блять, только ты к ней не прикоснись к рукой не смотри. Пум. Паум. По-моему, по палочках Гарри Поттера Да, как то похож на волшебную палочку! Просто наведи на него, ебани, вдохни. Абадаки добра! Это было скольение, которое убивало нахуй. Абадаки добра. Боже, ты посмотрел, он не на меня целится, он на руку целится. Да, М -м -м. нагнись, просто нагнись, он не, не попадает. Это, блять. Он обреченный человек. Он не знает, что. Ну как говорится, адабакет деб. От дебыки дебры. черной магией. На этом на сегодня все. Не балуйтесь, увидимся с вами в следующих видео. Пока. Ну, мне ролик зашел, если честно. Не знаю, как вам, мне зашел. Напишите в комментариях, продолжать ли мне снимать реакции на Гаверы. Если да, то Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на другие мои каналы и соцсети. До следующего видео. Мне понравился вот особенно, вот, как-то птицу в вокзал отправила, и она вдруг почему-то сдохла. Почему?